Всем привет! Продолжаю свою серию выпусков про дорогие 5 копеек Украины. Вы уже видели 5 копеек за 1500 гривен, за 3000 гривен. А сегодня я покажу вам монету, которая стоит от 12 тысяч гривен и предел может ограничиваться только желанием положить такую монетку в коллекцию. Пожалуйста, подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить информацию о редких монетах, на которых можно заработать. Эту монетку мне показал мой подписчик Андрей. Огромный привет тебе, поздравляю тебя с такой замечательной монетой в коллекции. Подобные редкие монетки я покупаю на сайте Violet. Ссылку на раздел я оставлю в описании. Там можно встретить но ну, очень интересные редкие пробные монеты Украины. Эта монета 5 копеек. 1994 года. Да, именно такой год очень ценный и интересный. Варианты данной монеты есть в разных металлах. Например, в каталоге Максима Загребы мы видим стальные, магнитные и немагнитные, из алюминия, латуни, меди ну и в серебре. В таких металлах монеты делали специально для коллекционеров. А как вы относитесь к этой теме? Хотели бы к себе в коллекцию обиходную монету Украины, например, в серебре? Или золотые 10 копеек. У меня в родном металле монет пока нет. Хотя для розыгрышей на канале я делал сувенирные монеты, покрытые настоящим золотом 999 пробы. Вот, например, 10 гривен. Или из серебра вот такую гривну 1996 года мы покрывали. Ну, это все сувениры, а реально дорогая монета прямо сейчас перед вашими глазами. Итак, друзья, смотрите, какая потрясающая монета 94 -го года. 5 копеек, не магнитная у нас гладкий гурт и бам просто невероятный сохран монета космос нереально вот это мне конечно в коллекцию такую тоже бы 500 уеб офигеть вот вам редкий 5 копеек друзья, мой канал набрал 100 тысяч подписчиков. Так что сейчас я разыграю обещанные подарки. Для участия в подобных конкурсах просто делитесь моим видео хотя бы с одним человеком в Вайбере, в Telegram, в Facebook и оставляйте комментарии. Кстати, прямо сейчас в этом видео про 5 копеек 1994 года тоже будет конкурс. Я разыграю вот такую фартовую чашку и отправлю бесплатно по Украине. Просто будьте подписчиком моего канала и оставьте любой комментарий. Можно написать фразу «фортовый коллекционер». Ну а теперь давайте подведем итоги прошлого конкурса в прямом эфире в Инстаграм. Смотреть прямой эфир. Сейчас у нас проводится прямая трансляция в Инстаграм, а те, кто смотрит на Ютубе, это будет запись, чтобы вы тоже видели, как проходят наши розыгрыши. Итак, у нас будет розыгрыш 10 гривен позолоченные юбилейные монеты и 15, 15 копеек копии, как раз приуроченные к выпуску моему про 15 копеек, которая вот в их вышла буквально недавно. Начнем мы с, с розыгрыша 15 копеек, с, э, вот этой вот замечательной копии, отправлю ее бесплатной доставкой. Для этого мы копируем ссылочку на видео э, и вставляем его в специальный сервис. И выбираем, чтобы нам определила просто среди авторов и проверка подписки. Ну, стандартный формат, как обычно мы проводим. Нажимаем ⁇ Старт ⁇ Всего 185 комментариев. Друзья, думаю, мы сейчас быстро определим победителя. Немного комментариев. Ну вот, смотрите, канал ⁇ Монета ⁇ победил пятнашку в шапку это у нас такой небольшой флешмоб есть кто знает этот прикол напишите в комментариях какую фразу мы пишем для участия, почему именно в шапку. Давайте перейдем на канал, но ну, мы уже видим, что подписка есть, что человек оставил комментарий, и вот 15 копеек не может отправиться с бесплатной доставкой, видим, что у него один подписчик, но ну, мы подпишемся. Итак, 15 копеек у нас есть, вижу тематика разных тут каналов, вижу перезали... перез... перезаливки видео. Так... Перезаливки видео, конечно, это нехорошо, но в целом вижу, что тематика монет интересна. Так, ребят, так, дальше. Мы переходим к розыгрышу монетки, покрытой настоящим золотом, которую я также отправлю бесплатно. Вот она. И давайте это сделаем. Копируем нашу ссылочку на видео, переходим в тот же самый LisaOneR, тут уже можем закрыть канал, вставляем ссылочку на это видео с десяткой, здесь комментариев побольше, также по настройкам у нас авторы, проверка подписки, все четко, и погнали, нажимаем старт, комментариев немножко больше, я рад, что у людей столько в инстаграм присоединяется на прямую трансляцию, спасибо всем, кто подписан на мой инстаграм, ссылочка на инстаграм в описании к видео, кто смотрит с ютуба, и сейчас мы определяем, кому же будет эта десятка, эта монета 10 гривен. И потом перейдем в Facebook-группу. Друзья, так, у нас, значит, тут комментарий связан с тем, что почему ввели у нас монеты. Но тут нет подписки. Нет подписки, давайте дальше. Итак, определяется у нас есть котик шланки, Друзья, видим, у нас под определился победитель, который получает 10 гривен в золоте, покрытую золотом, и действительно котик в вышиванке, это будет небольшой флешмоб, чуть-чуть дальше я расскажу, вам понравится это, этот флешмоб, переходим на канал, поздравляем победителя, я сейчас, я обязательно напишу победителю, кто, кто этот победитель, вот мы подписываемся на его канал, чтобы на всякий случай видеть, и спасибо, что Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, что подписываетесь, оставляете комментарии, пишите ваши вопросы. И в этом видео, которое вы сейчас смотрите на ютубе, конкурс на вот эту вот чашку. Просто оставьте комментарий и будьте подписчиком канала. Ну что ж, всем пока, друзья.